Всем привет, кисы и коты! У -у, добро пожаловать на мой канал, если хара слепалась сегодня мы смотрим азиатские вирусные видео Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал Знаете, что будет? Вы станете крашем? Своего краша Это пипец работает Да! Три, два, один, ноль Все те, кто успел поставить лайки Ну, все, вы поняли Начинаем Воды, пудры потом вот так процеживаем. Вот так. Вот. Как это жирно, как будто это какое-то масло сливочное. Очень плохо. Сейчас она все это жестко, прижестко запудрит. Пуховенькой. Почему так, так жирно, почему такой гладкий, ой, жирный финиш у этого BB-средства? Мамочки, как это так было? Я, так, я только хотела сказать, такая естественная девочка, ура! И тут она такая показывает мне свой нос, который она наклеивает, чтобы что-то там изменить. Господи боже, это представьте, сколько времени нужно тратить на макияж. Это же кошмар. О, вот это, кстати, сыворотка классная. Она, наверное, наносит на свой грим. Потом вот так. Ой, мамочки. Ой! Оу! Это под увеличением выдавливаются черные-черные-черные точки. Но самое стрёмное, что там черные точки остаются. Что потом с ними делать, когда все выдавил? Мамочка, вот это да! О -о -о -о. Блин, это просто капец! Ой, вы видели там... Это мыло. Да, мыло, но там внутри что-то было. Что-то похожее на какое-то насекомое, либо листик. Вот, вот он нам показывает, что делать-то дальше. Выдавливаем, наносим вот это все, потом еще раз вот так вот все выдираем и... Нос стал гораздо чище, правда. Правда чисто. Ой-ой-ой, не надо пинцетом, не надо. Это больно, это больно. Тихо, давай, распариваем. Хорошая идея. Надо поскрабить еще, потому что так просто такие шелушения не уберешь. Капец, губы-то обветрились. У меня, кстати, однажды почти так же. Не так жестко, но почти. Вот, все после скраба, все выглядит более-менее презентабельно. Делаем вещи. И красную помаду можно наносить уже потом. Так она пытается нам показать, как нанести типа ровно. Но я и без этого могу это сделать. И даже если что-то будет неровно, я не стремлюсь к идеальности. Нет. Вообще не стремлюсь быть идеальной. Ну, вы поняли по моей прическе это, я думаю. Я сегодня такова, завтра буду другой. Сегодня я Пеппи длинный чулок. Какие глазюки! О, О, капец! Яйцо туда! Фу, ты испортила все! Все теперь в слизи и воняет яйцами. Ну, ее можно, конечно, да, постирать, помыть, но все подряд. Здесь какое-то масло, какой-то тональный крем, это все надо вымыть, все надо постирать. Нельзя, чтобы косметика была в таком состоянии. Кстати, все тональные крема, BB-крема, особенно всякие биби cc они окисляются и выделяют жир какой-то. Так что надо быстрее ими пользоваться и выбрасывать. Ой-ой-ой-ой. Мамочки, сколько всего люди применяют, чтобы убрать черные точки? Но это реально проблема Проблема, мне кажется, практически всех Практически Потому что вроде казалось бы Такая маленькая область нос Но на ней черные точки На тебе Такой бред Вот так, так, вот так, вот так. Смотрите, какой носик стал. Еще бы писали мне, что наносят, потому что я не знаю. Линзы такие зам зомбаковские, зомби. Вот эти линзы, которые серебристые, у меня тоже такие есть. Где они? Ну, где-то они, вот они. Здесь они у меня, но ну, вы их, наверное, не увидите. Они такие прям льдистые. Ну, вы, наверное, видели мои видео. Я, кстати, возможно, на следующее видео в них буду. А что? Сидят, пропадают зря. Они, кстати, такие холодные Глаза с ними Не в плане цвета, а в плане энергетики Через них нельзя прочитать вот У меня глаза, я вот даже если что-то не хочу говорить Что-то скрываю, таю Все можно прочитать по глазам Потому что они у меня разговаривающие Говорящие глаза Так мне говорят друзья Вот Так что линзы, кстати, я нашла щит Чтобы не палиться Мало ли, что-то мне в голову взбредет Она похожа на какую-то львицу. Да, прикольная. У всех такие глаза, блин, вообще. Ну, у всех линзы, наверное. Ну, а что? Че бы и нет? Если бы ничего зрение не портили, мне кажется, они немножко портят все-таки чуть-чуть зрение. Ну, как бы это инородная такая фигня. Но если хочется преобразиться, там вот мне вообще нормально для съемок, там вот это все. Для фотографий. Во! Воу! Какие серенькие, коричневенькие. Зелененьким ободком Сереньким ободком У всех линзы, а? Мне кажется, линзы придумали где-то в Азии почему-то Не знаю Как она, да? Как она сделала? Вон как она сделала то вот эту вот полосочку Должен быть карандаш не совсем коричневый А такой Светло-коричневый Ой, все Опа Опа Идеальный взгляд Без утяжеления Но при этом он офигенно выразительный Прелесть Итак, у нас тут тональная такая Вот это консилер Консилер, намазываем глаза Неровности, шершеватости. Вот это все Като, като Самый лучший консилер это Maybelline. Я вам серьезно говорю. Я, конечно, не пользуюсь ничем таким. Мне оно без надобности. Потому что мне не нравится это все. Я не буду ничего себе замазывать. Конечно. Если все сделать по правилам. Сделать макияж, консилер, тональный крем, контуринг и прочее. Румяна, там, хайлайтер. Все это распределить правильно по зонам. Все сделать классно. То лицо Афи... Вот он, вот он, этот самый лучший тона, только что показали. Мэйбелин, а, то тогда будет классное лицо, офигенное, хоть на обложку журнала. Но оно надо ли мне на каждый день? Нет, нет, нет, нет, нет. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вас люблю, целую, пока.